Всем здорово. Сегодня мы рассмотрим самоделку. Э, называется она маньяк. Как-то так. Ну вот, э, вот, так вот она выглядит в общем плане. Вот, рассмотрите, где все тут. Ну а сейчас мы перейдем к детальным ну, обозрениям. Начнем с правого угла. Тут у нас вот такой вот мотоцикл. И тут у нас бегут таких три, аж три, три военных. И у их собака. Тут идет такой человек, а тут такой кустик так перейдем тут у нас скрытый магазин там как видите есть кинжал но его не видят люди тут стоит человек выбирайте китова тут костюмчики ну вот такой вот у нас подавец ну вот как-то так перейдем к следующей комнате самое крутое то что тут есть ребят Ха, подождите на надо замедлить вот Видите, как все это выглядит. Собака, кстати, назвала ее Дупи, не Дупа, а Дупи. Вот маска тут такая вот. Слушай, а мы поехали. Вот такая вот крутая комната. Тут маньяк, наверное, вечером зарезает своих и пытает. Вот тут такой огонь. Деньги, наверное, то, что из этих. Ну, когда умирают люди, он, наверное, не забирает. Вот тут мечи целая куча четырёж. Такой вот меч и дрель. Это очень жесткий способ от людей. Слушай, всем пока-пока. С вами был просто канал. Пока-пока. Спасибо за подписчиков.